Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале Новостройки Shop. Сегодня у нас вторая часть ролика о западном обходе. В первой мы рассказали о жилом комплексе самолет и о квартире студии с двумя окнами. В этом расскажем о всех соседних жилых комплексах, поэтому не переключайтесь, сразу включайте колокольчики и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Под жилой комплекс отведено 23 гектара. На них находится 19 небольших домов от 7 до 12 этажей. Будущим жильцам предоставлен огромный выбор – 4350 комфортных квартир от застройщика DevelopmentU. Первые этажи отведены под коммерческую недвижимость. Салоны красоты, магазины, отделения банков, офисы компаний – все это разместилось на первых этажах в жилом комплексе «Спортивная деревня». Для удобства жильцов организован автобус, который довозит детей прямо к школе номер 68. Также в 15 минутах ходьбы находится школа номер 16. На территории жилого комплекса постепенно появляются озелененные дорожки, красивые клумбы, скамейки и беседки. А для владельцев автомобилей предусмотрены вместительные наземные паркинги. Одним из плюсов этого жилого комплекса является высокая сейсмоустойчивость домов. Эргономичные удобные планировки квартир, хорошая шума и теплоизоляция. Тип строительства здесь монолит кирпич. Высота потолков в квартирах 2,7 метра. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, а к домам подведены все центральные коммуникации. Также во всех домах установлены лифты фирмы Otis. Спортивная деревня – это район комплексной застройки с уникальной дворовой инфраструктурой. Он находится в быстро развивающемся районе на улице Западный обход. В этом ЖК также есть остановки общественного транспорта, откуда вы можете добраться до любой точки города. А до центра у вас займет это 25 минут без учета пробок. Рядом расположены гипермаркеты, развлекательные центры с кинотеатрами, медицинские учреждения, Кубанский государственный университет и ботанический сад. На территории также есть спортивные площадки, велодорожки, собственный скейт-парк, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Все детские игровые площадки с безопасным прорезиненным покрытием. Также на территории планируется строительство детского сада, а рядом расположена школа. Во всех домах спортивной деревни увеличенные окна, светлые входные группы с дизайнерскими подъездами и цифровые домофоны. Во всех дворах установлено видеонаблюдение и есть большая парковка. Квартиры в жилом комплексе «Спортивная деревня» можно приобрести в ипотеку, рассрочку, а также с использованием материнского капитала. Ну что, друзья, следующий жилой комплекс, о котором я вам хочу рассказать, это жилой комплекс «Южани» от строительной компании «Неометрия». Он также расположился по правую сторону на улице «Западный обход», если ехать от немецкой деревни в сторону «Красных партизан». Давайте поговорим немножко о нем, ну а я напоминаю, что все цены и планировки квартир во всех жилых комплексах города Краснодара вы можете найти на сайте М2Центр, ну а получить экспертное мнение от специалистов моей команды по номеру горячей линии 8 800 555 2276. ЖК «Южане» расположен на пересечении улиц Красных Партизан и Западный обход. В районе хорошо развита транспортная развязка, что позволяет добраться до центра города за 25 минут без пробок и добраться до моря, как до Черного, так и Азовского. Автобусная остановка находится всего в 3 минутах от жилого комплекса. В районе также расположены школы и детские сады всего в 6 минутах езды на улице Красных партизан. Еще одним плюсом является близость к Ботаническому саду. Там же расположен Кубанский государственный аграрный университет, а в 8 минутах ходьбы расположен большой гипермаркет Лента и торговый центр Западный. А в 15 минутах езды расположен один из самых больших торговых центров – Красная площадь. Жилой комплекс Южани – это жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и 10 зданий монолитно-кирпичной технологии разной этажности. Высота домов от 7 до 16 этажей, а в наружной отделке используется декоративная штукатурка. Первая очередь дома сдалась в 2019 году, а вторая – в 2020 а строительство третьей очереди закончилось в третьем квартале 2021 года. Продажи квартир в четвертой очереди стартовали совсем недавно. Во всех ценах и планировках в жилом комплексе Южани вы можете узнать на нашем сайте М2Центр. Ссылку я оставлю как всегда в описании. По наличию в жилом комплексе Южани присутствуют однокомнатные, двухкомнатные и смарт-квартиры. Класс жилья здесь комфорт, а строительство будет вестись в 6 этапов. Сам микрорайон позиционирует себя как проект семейного класса, где внутренний двор свободный от машин. Также есть места для отдыха, спортивная и детская площадка. Также одна из фишек жилого комплекса Южани – это трехуровневый спортивно-развлекательный комплекс. Не забываем о том, что на всех первых этажах есть коммерческие помещения, где сконцентрированы аптеки, салоны красоты, магазины и прочее. Вход в подъезды осуществляется с двух сторон, как со двора, так и со стороны улицы Западный обход, а входы в подъезд сделаны на уровне земли. В микрорайоне установлены IP-домофоны с поддержкой видеосвязи, также дизайнерское оформление холлов и удобная навигация по квартирам. По заверениям застройщика, у каждого жителя здесь есть доступ к колясочным и велосипедным помещениям, доступ которого осуществляется по магнитному ключу. А для любителей животных в этих помещениях установлен душ, где вы можете помыть лапы своих питомцев после прогулки. Жилой комплекс Южани имеет более 40 видов удобных планировок квартир, что позволяет грамотно распоряжаться каждым квадратным метром. А при желании можно воспользоваться дополнительными услугами от застройщиков в четвертой очереди. Качественная предчистовая отделка или ремонт под ключ. К тому же есть возможность купить кладовые помещения для удобства и безопасного хранения всех ваших вещей. Также недалеко от жилого комплекса Южане расположены две поликлиники – Краевая больница номер два и Микрохирургия Глаза. Все они находятся на улице Красных Партизан. Строительная компания Неометрия запланировала для своих клиентов ландшафтный дизайн. На территории жилого комплекса будет парковка с многоуровневыми стоянками. Также строительная компания планирует постройку школы на территории объекта. Весь жилой комплекс будет тщательно охраняться, территорию огородят, оборудуют круглосуточное видеонаблюдение. Ну что, друзья, еще один объект, который расположился на западном обходе прямо на кольце западного обхода и улицы Красных Партизан это коттеджный поселок Близкий. Давайте поговорим немного о нем. Клубный поселок Близкий это закрытая охраняемая территория на земельном участке почти 10 гектар. Поселок предлагает своим жителям большой выбор современных таунхаусов, дуплексов и коттеджей. В каждом доме предусмотрена собственная парковка на два автомобиля, а также общая гостевая парковка. Площадь земельных участков здесь от полусотки для таунхаусов и три сотки для коттеджа и две сотки для дуплексов. Также в коттеджном поселке Близки вы сможете приобрести земельный участок и построить дом самостоятельно по вашему проекту. ЖК «Грани» – это ЖК комфорт-класса в Краснодаре, также расположен на западном обходе. По генплану города район густо застраивается школами, садами и поликлиниками. Сдача дома планируется во втором квартале 2022 года, а технология строительства – монолит кирпич. Все дома в нем 19-этажные, а высота потолков в квартирах составляет 2,8 метров. На автостоянке жилого комплекса «Грани» могут разместиться более 1400 машин. Также в открытом паркинге вы можете приобрести парковочное место. Во всех этих домах в цокольных помещениях есть удобные места для хранения вещей – колясочные и кладовые. Они, как правило, с отдельным входом и электронным ключом. На территории жилого комплекса «Грани» расположены детские и спортивные площадки вне доступа машин. Все входные группы в домах светлые и просторные, а также имеются пандусы для маломобильного населения. Все подъезды с дизайнерским решением и очень удобной навигацией по квартирам. Также установлена система видеонаблюдения. Отделка квартир предшестовая. Стяжка, штукатурка, металлопластиковые окна, электроразводка, счетчики на холодную и горячую воду, входная металлическая дверь и остекление балкона. В жилом комплексе Грани большой выбор планировок квартир, от однокомнатной до трехкомнатной. Однокомнатные квартиры здесь от 25 до 40 квадратных метров, двухкомнатные от 42 до 54, трехкомнатные от 64 до 70. Все цены на эти квартиры и их наличие вы также сможете посмотреть на нашем сайте новостройки новостройки.шоп или МВЦентр. Переходите по ссылке в описании и выбирайте понравившийся вам вариант. Также в жилом комплексе Грани имеется все необходимое для комфортной жизни. Салоны красоты, магазины, пекарни и многое другое. В пяти минутах езды расположены три школы и два детских сада. Автобусная остановка в шаговой доступности, а также за этим комплексом запланировано строительство двух школ и 5 детских садиков. Также не забываем про огромный парк площадью 7 гектар, который охватит и этот жилой комплекс в том числе. Проект жилого комплекса Грани представляет собой 6 19-этажных монолитно-кирпичных домов и несколько зданий административно-коммерческого назначения. Утепление наружной части новостройки будет выполнено с использованием базальтового стекловолокна а фасад отдекорируют керамическим кирпичом. Запланированная устойчивость домов комфорт-класса составляет 7 баллов. Придомовая территория комплекса обустроится игровыми и детскими площадками, а также зоной для прогулок и отдыха. Для удобства жителей планируется создать гостевую парковку во дворе. Земельный участок уже находится в собственности у застройщика. Во всех этих жилых комплексах можно приобрести квартиру как в обычную ипотеку, так и военную, а также в рассрочку или с использованием материнского капитала. Друзья, ну а это жилой комплекс Облака, который расположился прямо возле спортивной деревни. Давайте поговорим немного о нем. Строит его строительная компания НСЮК, нравится вам он или нет, пишите в комментариях. ЖК Облака это комплекс жилых многоэтажных домов, выполненных по монолитно-кирпичной технологии. Комплекс расположен в районе западного обхода в Краснодаре, в районе с удобной, хорошо развитой инфраструктурой. Жилой комплекс «Облака» – это целый квартал с обустроенной территорией, подземными и гостевыми парковками, с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. Стоит отметить выгодное расположение жилого комплекса, по соседству жилой комплекс, на территории которого запланирована школа и детский сад. Покупатели могут выбрать квартиру нужной площади и с удобной планировкой. Выбор застройщик предлагает достаточно большой. Застройщик Юг в Краснодаре работает давно и имеет репутацию надежной строительной компании. Покупка квартиры на ранних этапах строительства имеет минимум рисков. Квартиры активно раскупаются на этапе строительства, а из минусов это простые лифты и небольшое количество парковки. Покупатели могут выбрать студию, одну, двух или трехкомнатную квартиру. Есть варианты планировок евроформата. Жилье сдается с предчистовой отделкой, Метод строительства позволяет проводить по желанию перепланировку. Высота потолков здесь 2,9 метра, а также имеется вместительный подземный паркинг. А это, друзья, жилой комплекс «Европа-Сити» и «Немецкая деревня». Это достаточно популярный жилой комплекс среди переезжающих в город Краснодар. О нем мы сделаем отдельный выпуск и расскажем обо всех красотах немецкой деревни. ЖК Европа-Сити это уникальный и перспективный проект застройщика Европея, который планирует возвести 120 многоквартирных домов класса комфорт. Высота зданий варьируется от 7 до 9 этажей. Они строятся по технологии монолит-кирпич, что обеспечивает высокую тепло- и шумоизоляцию. Сейсмоустойчивость до 7 баллов. В домах продаются 1, 2 и 3-комнатные квартиры, а общая площадь от 38 до 77 квадратных метров. Высота потолков 2,8 метра, а на каждом этаже будут располагаться от 5 до 7 квартир. Помещение сдаются с предчистовой отделкой, в которую входят стяжка пола и штукатурка стен. Также центральные системы коммуникации, оптоволоконный интернет, телефонии, радиаторы отопления, входная металлическая дверь и полное остекление. Ну что, друзья, вот таким вот мы решили вам показать жилой комплекс Европа-Сити. Если он вам понравился, напишите об этом в комментариях. Ну а все цены в строящихся домах этого комплекса можете узнать на нашем сайте. Переходим в следующий жилой комплекс.